Тот, ну, как бы собственное видение, как бы я формировала команду, то есть вот тоже пройдя, ну, допустим, берём реабилитационную клинику, она, да, как правило, вот есть мнение расположено на рынке, что она убыточная, А как сделать, оптимизировать? Вот, представляете, берёте мануальную терапевту, 5 миллиардов вануальщиков, там, трёх реабилитологов, там, рефлексотерапевтов, все хотят 35-45, 90% от стоимости ультурных Значит, как делается? Вот у вас имеется персонал, да? есть некий административно-управленческий персонал, а потом у вас, условно говоря, какие-то направления основные, ваши локомотивы, да, там, допустим, у вас есть а, стационар, там, гинекологическое отделение, там, еще что-то. Вот высокооплачиваем не могут быть только первые лица вот в этих направлениях. Вы не можете взять всех врачей, которые у вас будут, будут работать как пчелки, это должен быть средний. Очень высокопрофессиональный, но средний стандарт. Я условно так говорю, персонал стандартный, да, перевожу. Иначе у вас просто экономика поползет. Если вы здесь возьмете слабых, значит здесь будет все слабо. Но невозможно здесь взять пятерых звезд. А понимаете, какая еще... Ой, еще хотите сказать, что Врачи, это же такие люди, они вот... Самого хорошего, да. Но, допустим, никакой э... заведующее отделение он абсолютно никакой управление. то есть ты его берешь как хорошего врача на хорошую зарплату, он набирает из своих там знакомых, там, коллег, кучу хороших врачей, но… Вы не управляете этим процессом? Мы, мол, потому что я не управляю этим процессом, получается. Так они все хотят захвату. Смотрите, куда дальше пойдем. Вот как дальше опускаемся. Вот, допустим, вы это написали. А дальше у вас есть бюджетный план, о котором мы сегодня говорили. Но для того, чтобы ваш заведующий стал управляющим или ушел от вас, и пришел в другой, вы должны ему поставить определенные управленческие рамки. Если вы с ним будете разговаривать на языке, качественная помощь, хороший сервис, там ну, ничего толку не будет. Вот есть определенный бюджет. У тебя в группе три стоматолога или три гинеколога. Вот у тебя э, план есть, исходя из каждого. Вот вы посчитали. Он должен под этим подписаться, во-первых. Да? То есть вы должны его как-то вовлечь в эту экономику. Если у вас вот это лицо в частной клинике не будет понимать экономических вопросов, вы ничего не сделаете. И вот он когда под этим планом подписывается, а дальше он должен его выполнить. И если у него, условно говоря, вот этот человек загружен на 40%, этот человек загружен на 60%, а этот работает на 105%, вот вы как управляющий должны вот этими вопросами заниматься. То есть у вас должна быть работа с цифрами, для того, чтобы ему задать очень конкретные вопросы. И когда э, вы вместе с ним, первую дорогу, конечно, надо будет пройти вместе с ним, потому что на самом деле врач – это врач. И когда вы проваливаетесь вот в эти 40-60, то есть его э, мотивация, он у вас, условно говоря, получает как врач и плюс как заведующий, да? То есть это двойная система мотивации. Вот тут вы начинаете понимать, что вторую часть его мотивационную вы очень четко можете привязать к этим показателям. А тут он вам, как врачи, да? следующий вопрос. Если я сейчас буду выполнять план и буду заставлять своих врачей выполнять план, то мы будем раскручивать пациентов. А вот это не так. Вот для этого и нужна работа с медицинской, с медицинской информационной системой и контроль стандартов э, диагностики и стандартов лечения. Очень сложная задача. Поэтому здесь мы, конечно, сегодня все это не разберем. Но, по сути дела, мы вас приглашаем на завтрак по медицинской информационной системе, где мы вам все это покажем. Мы пригласим именно очень интересных, <клес> интересных разработчиков, и вы все это увидите живем, как надо контролировать свой медицинский бизнес. И если у вас заведующий это понимает, то его задача загрузить этих врачей повторными ревизитами, визитами, кросс-направлениями либо пониманием, что у него просто врач не удерживает пациента, потому что он никакой врач. Вот я и говорю, что медицинский бизнес – это такая огромная система, слоеный пирог, в котором просто так вот на этом уровне не разберешься. Надо обязательно вот сюда проникать. А это должны быть ваши единомышленники, с которыми вы соуправляете бизнесом. По-другому вы не выстроите это. И тогда вот здесь можно будет понижать зарплату, а здесь ему за определенные вещи платить. Иначе это без конца и края вы будете платить, управлять и так далее, и так далее. Немножко, если с другой стороны на это посмотреть с точки зрения маркетинга, да, вам для чего выращивается звезда? Для того, чтобы он вам привел много пациентов, правильно? То есть, чтобы меньше тратить на маркетинг. Вы априори понимаете, что вы будете тратить на зарплату больше, прибыли у вас от него нет. Да, соответственно, вы можете условно, да, даже не в плане, а для себя, понять, что э, хорошо, у меня нет от него прибыли, но у меня есть от него пациенты. Так вот, вам нужно оцифровать вот эту работу. Если эти пациенты у вас остаются в клинике и лечатся у тех врачей, где у вас есть прибыль, дальше, параллельно, либо они уходят от того на более дешевого, там, или так далее, вы можете эту модель потянуть и условно этот бюджет перевести под маркетинговый для себя. То есть, да, я понимаю, что прибыли от этого Ивана Петровича нет, но я понимаю, что к нему приходит там 20,5 пациентов в месяц которые остаются в клинике. И от них получается вот такая-то прибыль на гросс-продажу. И плюс есть еще один механизм, где-то у стоматологической сети какой-то, я видела, не помню, сейчас не скажу точно. Когда они столкнулись тоже с текучестью врачей, врач уходит, пациент уходит и так далее, вот это бесконечно. Они пошли на то, что они унифицировали продукт. То есть каждый врач, то есть медицинскую услугу, каждый врач обязан в этой клинике, в этой сети клиник работать по определенному и никак по-другому он работать не может. Если он звезда, он хочет работать по-своему, он не работает в этой сети клиник. То есть каждый врач одинаково по качеству хорош. И в таком случае они не привязаны к личностям, к звездам.